Доброе время, уважаемые друзья! Просто невероятные новости! Я сам шокирован, что сегодня происходит. Мы с нашей командой запускаем два бизнеса одновременно. Доходы наших партнеров растут. Компании объявляют промоушены. Вы сейчас это все увидите на экране, я вам покажу. Невероятно, но это факт. Новые уровни, новые доходы. Мы вас научим вместе достигать больших высот. Давайте посмотрим на экран с вами и все обсудим. Что мы сейчас видим? Мы сейчас видим, что у нас есть компания. Компания сегодня лидирует. Она получила множество премий. Лучшая компания по темпам роста среди всех компаний мира. Лучший стартап года. Самый щедрый бизнес-план в мире. Ни одна компания сегодня не платит э, такие большие деньги, э, как наша компания в интернете. Мы гордимся, что сегодня сотрудничаем с этой компанией. У нас есть полная автоматизация бизнеса. Робот – это второй наш бизнес. Он нам помогает делать этот бизнес в интернете правильно. 90% делает за нас. И только 10% делаем мы. Робот – это целая система. Есть партнерская программа. Вы получаете деньги на баланс. Это хорошие суммы. Вы путешествуете по миру. И Невероятно, но мы сегодня, это еще секрет, это большая интрига, запускаем робота для всех компаний в мире. Более чем 100 тысяч компаний смогут пользоваться нашими услугами. Мы получаем деньги на баланс. Вот такие суммы вы можете получать и более. И через эту систему мы продвигаем сегодня бизнес, который набрал большие обороты. И сейчас компания Brain объявляет новый потрясающий промоушен у вас есть ровно 30 дней ровно 30 дней чтобы стать основателем компании и получать один процент на всех от товарооборота за год внимание вы приходите в компанию вы становитесь партнером компании приглашаете за 30 дней всего три человека всего три человека за 30 дней и эта акция действует действует до конца декабря 2014 года. Успевайте, вы становитесь партнером, приглашаете троих партнеров, которые э, будут вместе с нами развивать это дело, и вы получаете вместе с теми людьми, кто это сделает, 1% от товарооборота компании. Наша компания сегодня действительно испытывает глобальный рост. Все идет ну, настолько хорошо, и будет идти, потому что все сделано, чтобы мы с вами преуспели. Что такое 1%? Наша компания сегодня находится на рынке, где товарооборот 20 триллионов долларов. 20 триллионов долларов. И мы предлагаем бизнес, уникальные возможности. У нас нет конкурентов. Все запатентовано. И хотя бы давайте возьмем не 20 триллионов долларов, от 20 триллионов долларов. Наша компания сделает 10 миллиардов. 10 миллиардов баксов. И что такое 1%? Это уникальные деньги. 1% от 10 миллиардов это 100 миллионов баксов. И сегодня команда, команда создает товарооборот. То есть лидеры создают товарооборот, и новички могут попасть в товарооборот, созданный всеми лидерами. Получается, 10 миллиардов долларов мы с вами создали. В будущем товарооборот один процент это 100 миллионов баксов и вот эти 100 миллионов баксов делятся между теми людьми кто выполнит вот этот промоушен таких людей будет немного 10 100 500 человек тысячи человек сам факт что их будет немного и вот этих 100 миллионов они будут поделены раз в год за год за каждый товарооборот пожизненно вы будете получать 1 процент внимание вы можете это сделать прямо сейчас. Что еще происходит на данном этапе? Наши партнеры в этой компании зарабатывают колоссальные деньги. Если мы с вами посмотрим чеки наших учеников, то посмотрите, один из видов доходов, а у нас их 5 в месяц. И вот вы видите вот такие суммы. Ребята, мы сотрудничаем с этой компанией кто-то месяц, кто-то полмесяца, кто-то несколько месяцев мы это делаем в свободное время от работы, учебы, от семьи, от хобби. Вот такие чеки уже реально получать. Прямо сейчас, но нужно действовать после этого ролика. Сразу же свяжись со своим менеджером, со своим лидером. Он тебе поможет, потому что нельзя упустить такую возможность. Также благодаря этой возможности наши сегодня партнеры либо покупают новые автомобили, либо уже присматриваются к новым автомобилям. Смотрите, совершенно недавно, э, благодаря доходам этой компании, благодаря доходам компании Brain, э, мы, партнеры. сейчас секундочку, покажу вам ролик, мы своей семьей купили второй наш автомобиль. Привет, мы очень рады, что вы являетесь нашим постоянным клиентом. И благодарим вас за то, что вы даете предпочтение нашей марки BMW И всем партнерам тренингового центра «Успех вместе» мы желаем приобретения таких же замечательных автомобилей и возможности для их приобретения. Поздравляю вас, большое. Благодарю вас. Всегда большая честь быть вашим клиентом. И также желаю нашим партнерам, чтобы они быстрее для себя приобретать автомобиль. Спасибо. спасибо. Вот такие сегодня потрясающие результаты у нас. В, в компании наша команда лидирует. Давайте посмотрим с вами, что было в августе. В августе из 10 мест в 200 странах мира в топ-10 7 учеников тренингового центра Успех вместе. И наши ученики сегодня либо берут автомобили, либо думают о покупке автомобиля. Также мы путешествуем по миру. Недавно один из наших учеников посетил тур по Европе. Также мы с вами видим, что люди уже думают о недвижимости. За счет чего? За счет того, что у нас есть обучение. У нас есть курс. На полгода, у нас есть курс на год, у нас есть курс на три года, на пять лет. Мы проводим тренинги в интернете, на земле, мы собираем ДК. У нас на мероприятиях по 100, по 500, по 1000 человек. Мы вас также научим, как и наших учеников. Далее, что хотел бы вам показать. Вот на данный момент, сентябрь, то есть в прошлом месяце, в августе мы заняли первое место, сейчас сентябрь закончился и что мы видим опять первое место наш ученик успех вместе вот вы видите да опять в топ 10 7 наших учеников и если посмотреть на топ 50 то половина среди 200 стран мира среди лучших лидеров это наши ученики с нуля и посмотрите что нам сегодня дает система обучения в мире есть всего две платины. Голливудская звезда Ларри Лейн. Вот вы видите, платина. Это человек, который снимался в таких фильмах, как Человек-паук, Спайдермен, Патриот с Мелом Гибсоном. И вот Ларри Лейн сегодня платина мировая. Но наша команда сегодня гораздо больших уровней достигла, потому что в мире есть только один ученик из нашего центра, кто имеет ранг платина и сразу же вот вы видите золото. И также в этом месяце у нас два новых золота. Но хочу рассказать еще о тех учениках, которые выполнили ранг. Алекс Лоиков выполнил золото. Помимо этого Наталья Пташник, домохозяйка, за несколько месяцев выполнила ранг золото. В этом месяце Юрий Каргин, обычный механик судов, выполнил ранг золота, поздравляем, невероятный результат. Иван Вовк, инженер, обычный парень, который работает на заводе, выполнил ранг золота. Естественно, эти люди уже не думают о работе, их доходы сегодня уже э, очень серьезные, и что они теперь думают о том, как правильно э, свои деньги инвестировать. Жизнь меняется, друзья. Просто посмотрите, что происходит вокруг вас, и вы будете успешны вместе с нами. Наша команда среди 100 тысяч компаний и команд в мире, если вы посмотрите мировой рейтинг, здесь вы видите лучших 100 команд. Например, Атама Медов 35 место, который написал множество книг. Рэнди Гэйдж, 43 место. И вот здесь мы с вами видим, что на сегодняшний день в топ-6 находится Холтон Бакс, мультимиллионер. И вот команда ⁇ Успех вместе шестую, шестую позицию занимает. И мы гордимся нашей командой. Мы самые лучшие, мы самые успешные. Если вы присоединитесь к нам, то вы 100% достигнете результатов. Либо через полгода, либо через год у нас есть программа. Программа индивидуального обучения, группового обучения. И также давайте с вами обсудим еще вот что. У нас есть тренинговый центр. Этот тренинговый центр дает вам что? Возможности. Это автоматизированный робот. У вас есть 16 телевизоров. Есть длинная ссылка. Есть, помимо этого, вот такой уникальный инструмент. Лендинг многоуровневый. И все эти инструменты мы вам позволим также получить вместе с нами и применить их на практике. Друзья, это просто невероятно. И вот эта система сегодня лидирует на рынке среди 2 миллиардов сайтов в мире. Эта система сегодня испытывает глобальный рост. И не только рост, но и занимает первое место среди всех систем русскоговорящих в мире. Давайте проверим. Вот мы видим, что в Mail.ru три месяца подряд система занимает первое место. Мы запустили ее 1 мая, вот видите домен, вот точка B это сентябрь, рост феноменальный. Если вы присоединяетесь, то мы вас автоматически выкинем на пьедестал, подымем на пьедестал, правильно сказать. И вы вместе с нами разделите награды. Вот посмотрите в Алексе, среди 2 миллиардов сайтов. Недавно мы были, 7 дней назад, вот вы видите 1542, вторая позиция. И сейчас мы смотрим в Алексе, прошло 7 буквально дней, рост колоссальный, 1272 позиция. Ребята, мы можем с вами создать самую сладкую историю в бизнесе МЛМ, самую сладкую историю в интернет-бизнесе. У нас невероятные наставники, у нас невероятная школа обучения, наши сегодня партнеры – уже получают 100 долларов, 500 долларов, 1000 долларов, 5000 долларов, десятки тысяч долларов. Уже миллионы рублей наши партнеры зарабатывают. И кто с командой успех вместе уже сотрудничает давно, уже есть доходы десятки миллионов рублей. Давайте начнем с маленьких денег, потому что маленькие деньги создают большие доходы. Но большие доходы и маленькие доходы начинаются с правильных мыслей. Как мыслишь, так и действуешь. Как действуешь, так и живешь. Увидимся на портале. Успех вместе. Место встречи изменить нельзя. До встречи, друзья.